Редактор I love Yeah, um Да, не. Не дави, не дави. Мир timing на И yeah. hmm yeah. Субтитры сделал